Я постоянно задаю себе вопрос, для чего мне это все? Вроде банально, чтобы быть сильнее, завоевывать чемпионский титул, быть лучше, стройнее, массивнее и далее, далее. Список можно продолжать до бесконечности, но это не те ответы, Верно один, это нужно мне, чтобы не сломаться. По вечерам в субботу не так много посетителей в тренажерном зале. Не сегодня, как назвал, было наоборот. Очень часто многие стараются своих половинок не брать в зал. Пытаются быть одни и встречаться уже дома, в домашней обстановке. Но я так не могу. Моя спутница всегда рядом со мной. Моя любимая, моя супруга. Она всегда меня поддержит. Всегда, в любом случае, на моей стороне. Я сажусь сначала на простой, ты десятку сбрасываешь. После да. одного писара? Да, вот сейчас смотри. На каждый тридцать один минус. Раз. И до какого? Минус один, два, два, три. Потом я встаю. и начинаем четыре, добавляем пять, шесть. Мне нравится тренироваться в дружной компании, когда знаешь кому доверить съем штанги и подстраховку. Вроде мелочная деталь, но в пауэрлифтинге такой игнорировать нельзя. Не знаю, как теряют плечи от пренебрежения к подобным мелочам. Хорошо тренироваться с теми, кто сильнее и больше себя. В этом кроется здоровый соревновательный дух соперничества. Я люблю мириться силой. Для меня живая сталь в первую очередь дружная семья, в которой я развиваюсь. Это глоток свежести для меня, дверь для моего творчества. Именно в живой стали я могу реализовать свои качества не только как спортсмен, но и журналист. Для некоторых живая сталь – это один продукт, который нельзя произносить слов. Но на самом деле – это огромная машина, у которой есть легальные линейки от самототропины до брендовой одежды. А скоро грядет и рынок высококачественного спортивного питания. И если он ондеграунд и такое? Сомневаюсь зависит остаются всегда за спиной. чем лежа, он будто всю жизнь сопровождает меня, не хочу отделять женовиков от пауэрлифтеров, не хочу причислять себя какой-то определенной группе, я люблю качаться, люблю много жать, мне нравится включать в тренировки всякого рода извращения, как приседания на ящик разной высоты или становая тяга с резиновой лентой, выпады на ходу, рывком, хват и прочее, я лифтобилдер, культа лифтер в общем извращенец по железу.